Красота ты моя, неземная. И вау. А, смотрите. Ну что же такое, где же эта единорожка? Ну, чего же так долго? Да не знаю, я же звонила и сказала, что на два часа встречаемся в кафе с мороженым. Да, долго же она собирается. Ой, у тебя квадрик крутой мой. Ха, а то крутой рок-музыкант должен ездить на крутом квадрике. Ну да, ну да. А, погодите, а где единорожка? У меня с ней это. Делай. Ой, Панки, и не спрашивай. Сами ее уже дождались. Привет, девчонки. Ой, привет, Панки. Ну наконец-то единорожка. Ну сколько тебя ждать можно? Тебе единорожка, они маленькие, все такие капризные. Тебе просто нужно было дать ей что-нибудь взамен, вот и все. А сумочка, и правда, тебя очень классная, я заценила. Ха, спасибо, Сахара, но я вижу, с обновкой я сегодня не одна. Панчич, я такой крутой квадроцикл. Ой, спасибо, единорожка, да, он такой, о котором я уже давно мечтал. Ты представляешь, он у меня четырех выбор. Сейчас все принесу. Слушай, это, единорожка, э, я хотела тебе кое-что сказать. Э, знаешь, ребятки, а вот и ваш заказ. Ух, какой же ты будешь в Что-что, Панки? Да говорю, ты такая быстрая. Обалдеть просто. Я стараюсь. Приятного аппетита. Слушай, единорожка, я вот тут собираюсь тебе сказать, и все никак не получается. Я это, хочу, чтобы Привет, друзья! Посмотрите! Куколки Хедорбл добрались и до меня! А точнее, я к ним добралась! И теперь у меня в руках вот эта разноцветная упаковка! Она такая прикольная, интересная и красочная! Здесь только куколок, да! Их здесь очень много! Их целых 36! И это только первая серия! Значит, наверняка будут следующие. Вау, какие они прикольные! Такие все разноцветные, яркие, красочные. Очень классные. Кстати, да, здесь есть единорожки. И здесь есть такие куколки, как радуга. Они прям полностью все разноцветные. Вот одна из них. Очень классные. Мне уже не терпится. Я надеюсь, что мне попадется либо вот такая радуга, либо единорожка. Очень бы хотелось, но в принципе... Я каждой куколке буду рада. Ведь она у меня будет первая. Итак, посмотрим. Давайте открывать. Мамочки, здесь только слоев. Ой, смотрите, здесь перфорация. Слушайте, ну прям как улол сюрприз Это у нас уже второй слой. Ух ты, смотрите. Здесь вот с этим вторым слоем у нас появилась лист коллекционера. Какие они классные! Ой, и это классная! И вот это такая обалденная! Вот это вообще умопомрачительная! Такая яркая! Я очень люблю эти цвета! И это очень классная куколка! Ага, смотрите, теннисистка! О, какая гламурненькая вообще! Единорожка очень милая! Это футболистка! Ага, прикольно! А это какая-то, не знаю, куколка-любительница конфет, что ли! И здесь вот все куколки. Смотрите, здесь у каждой куколки есть три образа. Вау! И Белла, и Скайлар, и Уиллоу, и Калли, Кэт. Гармония? Очень интересные имя. Брит. Рейн. Ой, мне Рейн очень нравится. Ой, кстати, здесь одна куколка не дорисована. Хм, эксклюзивная что ли? Да, действительно, смотрите, возле них всякие звездочки, сердечки, ромбики. Слушайте, ну прям как у Лул сюрприза. Ого, вот это да, кто-то что-то сплагиатил. Ну да ладно. Ну что ж, поехали смотреть. Будет у меня редкая, а может ультраредкое. Посмотрим. И поехали. Ух тышка, очень прикольно открывается. Итак, ой, как интересно! Вау, какая красочная! Смотрите, здесь целая уютная комнатка! Слушайте, это щенок или кошка? Как-то вообще непонятно. Ушки как будто бы у кошки. Я очень люблю вот такие кресла. Они просто классные, обалденные и очень-очень удобные. Здесь классненькая картинка. И здесь две куколки, которые мне очень нравятся. И по обе стороны у нас сюрпризы. Угу, куколку откройте в последний момент. Ну почему? Ага, мне же хочется открыть в первый. Ну ладно, поехали к нашим сюрпризам. Первый коечечка интересная. О, какая красотка! Зеленоглазая! Блондинка, кстати. Открываем. И у нас здесь расческа красного цвета с розочкой. И еще какой-то А, вот, смотрите. Ну слушайте, ну точно как улол. Вот вам и обозначение, какая куколка редкая, нередкая. Поехали дальше. Ой, слушайте, а здесь обувь нарисована. А почему же нам попалась расческа? Да, интересный поворот. Ну что ж, открываем вторую ячейку. А, здесь тоже какая-то обувь с роликами. Короче, здесь везде какая-то обувь. Открываем второй сюрприз. Ой, смотрите, здесь у нас ролики. У -у -у. Классные такие, бирюзового цвета. На сиреневых таких застежках. И сами колесики красненькие-красненькие. Очень даже ничего, миленькие. И еще одни стикеры. А, здесь, наверное, можно сделать телефончик. Обувь мы уже нашли. тоже нам еще предстоит найти? Сюрприз номер три. Ой, а здесь уже другая куколка. Тоже очень яркая, с сиреневыми глазками. О, какая конфетка разноцветная. Такой вот леденец. Классный, классный, классный, классный. Я тоже такой хочу. Но, ребята, здесь очень много красителя. И таких конфет много есть вредно, к сожалению. И еще один стикер! Это что, нам такая куколка попадется? Вау, это же единорожка! Если это она, я буду очень-очень рада! Слушайте, ну неужели с первого раза вот так вот мне попадется единорожка? Это просто фарт! Ну что ж, давайте смотреть! И сюрпризик номер четыре! Ой, ага, что-то еще такое интересное! Здесь еще один стикер. Единорожка еще с какой-то куколкой. А это что такое? Это невидимка, смотрите Это точно, это такая вот заколочка И такая вот голубенькая прядь волос А здесь у нас лучка и радуга красного цвета Давайте теперь откроем саму куколку Итак, слушайте, мы же можем посмотреть по роликах Кто нам попадется? Может быть вот эта куколка? А, я не вижу, здесь очень плохо видно Ладно, давайте лучше так смотреть Так, где ты там открываешься? Красота Стата ты моя. Неземная. Вот. И... Вау. А, смотрите. Погодите. Это только волосы с этой стороны. Она открывается вот здесь. Один, два, три, четыре, пять. У -у -у, какая она классная. А -а -а -а. Вообще, смотрите. Это просто радужная кукла! Какие у нее прикольные волосы! И платья радужные! Ой, а здесь еще какой-то стикер. Это Рейн! Какая она вся такая яркая! Эти волосы, эти пряди, такие прикольные! Давайте оденем ей ролики. Ой, они, конечно, такие массивные, по сравнению с этой куколкой. Так, одна есть, вторая бывай. Так, где твоя конфетка? Держи. Как же ты держать-то будешь? Вот такая куколка у нас получилась. Еще нам осталось сделать ее заколочку. Ну вот, теперь у нашей куколки есть еще и голубенькая прядь волос. Перемешку с и вот такая миленькая заколочка. Ну что ж, мне куколка очень нравится. Она вся такая яркая, красочная. И у нее очень прикольная конфета. Смотрите, она обозначена сердечком с огромным леденцом. Любимые цвета это все цвета радуги. А любимое занятие это, конечно же, катание на роликах. И вот моя первая радужная куколка в моей коллекции из куколок Хайдораблс. Hey Ребята, пишите мне в комментариях, хотели бы вы еще распаковки с такими яркими и красочными куколками? Знаете, пока я его здесь рассматриваю, нашла один минус. У нее голова огромная, а туловище такое маленькое. Если сделать вот так, она просто прогибается. А так хотелось бы, чтобы она стояла. Но нет, она у нас не валяшка. Ты такая классная! Видео. Тогда ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал and Долс! Ведь впереди вас ждет еще много!